Всем привет, продолжаем uh, Resident Evil, как бы это странно не звучало, с такой музыкой прям тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. -ты -ты. Короче, полчасика, полчасика, полчасика. Все, начинаем вечеринку нашу. Uh, гостевой домик, главный домик, тут что-то все... А, -а, а, это на время какая-то херня? Мини-игра, в которой uh, вам надо как можно быстрее доставить еду голодному Джеку. Ну, с учетом того, что я блуждаю у вас в доме. Ну, давайте попробуем, конечно. Фу, Фу. опять всякая фигня у них там. А, -а, -а, -а, а! Мясо, кровь, кишки. У меня в последнее время желудок слабоват стал на все это дело. <сёк> так, сегодня 55 й день рождения Джека. Чтобы отпраздновать это событие, семья приго приготовила особое угощение. Но ненасытный старик Джек требует еще. И тут появляйтесь вы! ищите вокруг еду и несете джеку чтобы утолить его гол а не несите Да заткнись ты подожди я читаю а, там и сям предприняты всякие вкус. а припрятаны всякие вкусности собирайте еду и несите джеку чтобы а, покормить джек выберите еду в рюкзаке угу. каждое кормление повышает показания счетчика сытости для победы доведите показать заткнись пожалуйста для победы Доведите показания счетчика до максимального А я типа за Мию играю ну, там в, в левом нижнем углу Мия А наверху вот Джак Ну давайте, что? А, это как играть? Boy, What is so long? А, и что? А! Это я на него навела, а я думала на лампу так, значит, они спрятаны. Спрятаны. Что это? Это комната начальная область. Как только Ой, ты ее... По... Заткнись. Это комната начальная область. Как только ты ее покинешь, начнется, начнется обратный отсчет. Перед уходом обязательно возьми и ящик оружия и навыки. Как будешь готов, иди искать еду для папочки. Поторопись, надо удовлетворить его голод, пока не поздно. Папочка приходит в ярость, когда голоден. Ты уж постарайся, ведь только ты можешь вернуть спокойствие в наш дом. Опачки. Так. А, папочка приходит в ярость, когда голоден. Пока не поздно ему что-нибудь поесть. Если быстро его накормить, то получишь особую награду. Что касается наград, можно временно остановить отчет времени, атакуя и врагов. В общем, быстро убивая врагов и получишь дополнительное время. Oh, I'm а? I'm почему really really really твои атаки останавливают отчет времени? Ну, просто так все устроено. Зашибись. Зоя. <laughs> Причем это Зоя пишет нам? Это записки от Зои. А, ты, наверное, тоже обижай, обожаешь специи. Их можно добавить во что угодно. В курятину, в говядину, да хоть в кашу. Но какими бы вкусами они ни были, нет смысла, их, э, нет смысла есть их самих, сами по себе. К сожалению, ими не наешься. Че, мне еще специи нужно какие-то брать? То есть, как только я покину эту комнату, начнется игра. Так, а где ящик? Из какого ящика? А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. То есть, мне ту, отсюда нужно взять ору... Так, ну, во-первых, берем аптечку. Золотой ломик. А-а-а. Oh, so Это закрытые пока что предметы, да? Какие-то. Что-то тут все закрыто. Так, а что еще у нас есть? Так, у нас есть дробаш. Ну, берем, соответственно, дробаш. А... Гильзы для дробаша берем. Я боюсь, что нам придется взять пистолет, так или иначе. И кучу пистолетных патронов, потому что то, что от, от дробаша... Ну и аптечку, соответственно. Нож на всякий случай, если вдруг вы там не хватит. Так, ладно. У нас получается, что? На единицу пистолет, на два дробаш. Блин. Патронов так-то мало. Так, нужно сразу зарядить все. Так, папочка, вся, Сейчас будешь жрать. Ух! Пошли! Mm -hmm. Boy, so так. Ищем, значит, нужно найти какую-то еду. А где ее искать? А, в шляпе! <laughs> Он в шляпе! <laughs> Отлично! Мисс, сэр, они с вы сдохнуть? Так, что у нас тут? Там кто-то есть? О, в кепочке. Так, вот что-то берем. А, это у меня все забито там, да? Едить, колотить. Я поняла, как это все дело работает. Все, я поняла, поняла. Нужно, короче понемножку брать. А на тебе пивас. Или это шампусик был? Больше, больше. Так, ну дробаш у нас скоро закончится. Хотя с, с, с, с херали. Я всего лишь два патрона истратила. Так. У нас там наверху еще пивасик был. Подожди, забирайся, давай. Давай, забирайся. Блин, надо было пистолет выложить. Патроны из пистолета выложить. А! Да, сейчас спускаемся вниз, выкладываем пистолет, выкладываем патроны из-под пистолета. Нам много не надо. Привет, мистер. Тех казатка не сидит. Я несу, несу, несу, несу, несу, несу. Подожди, подожди, подожди, подожди. Все нормально. Все в порядке. На! На, на, на, подожди, подожди. Вот тебе твой пивас. Выложи ты, ты, ты... е Я раз в 10, блин, нажала. Так, сейчас. Э... Выложить. А, выложить. Вот это мы все оставляем. Что, -мо, не выпадай на ушник. Чё и на наушник тут мешает? Так. Они там что-то хрюкают. Привет, привет. Оп, тоже в кепочке. Это такие веселые, милые. А, еще тут что-то есть. Так, две штуки мы еще нашли. Сейчас, сейчас, сейчас бежим. Сколько всего надо? А, да давай, подставь уже! Этот пипец какой-то! Вот еще. Еще, а, еще. Так, да, давайте. Блять, давай открой, пожалуйста. А, нет, не то. А, я не поняла. Блин, надо было. А -а -а! Надо было, надо было! Ладно. По крайней мере, мы хотя бы поняли, как в это играть. Так, чуваки, привет. Так. Защитник какой-то, вратарь. А, не влезает уже. За, за, замолкни, замолкни Сейчас несу, несу, подожди Сейчас, погодь, погодь Там еще какая-то тарелка с чем-то была Так, сейчас uh... Ты что, перец так сожрал? Подож... Это же ведь можно как-то добавить Куда-то было, правильно же Так, еще вот пивасик Что еще есть? Да ладно, тут еще что-то искать надо. Вы прикалываетесь? Сейчас несу, подожди, не Ари. Сейчас, тащу, тащу, тащу. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А что, время остановилось? Почему время остановилось? А, нет, не остановилось. Так, э, на. Типа мы могли специи туда добавить, да? Там вот и иконка специальная была, плюс. Сейчас, подожди, мор, мор, мор. Это мы убираем. Нет, это мы оставляем, все, бежим дальше. Что ты там все вздыхаешь? Сейчас тебе все будет, сейчас мы тебя накормим, все будет хорошо. Подожди. Под... Нет, я туда уже не иду. Так, открываем вот эту дверь. А, а это еще что такое? А, подожди, подожди, не убивай, подожди, подожди. Сейчас, сейчас я перезаряжусь. Все, все, все, все. Я готова. Так, все. Дробаш уже все. Так, следующий. Тихо. Все, всех убила? Что у нас тут? Так. Мы, мы вроде бы нигде лазить не можем, да? Ну так, в принципе, и жрачку, вот это вот все дело видно. Откройте дверь! Я ч не, не поняла. С хера ли мы не попадаем? В унитаз? Аптечка, прикольно, зашибись. Ну, так-то у нас вроде все нормально. Сколько у нас еды? Еще на что-то хватит. Еще что-то хватит. Еще на что-то хватит. Вот еще что-то. Берем. Несемся обратно. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. тихо тихо тихо тихо тихо тихо А где он там? Сюда, да? Сюда же ведь? Да, вот он сидит. Вроде наелся. Подожди, подожди. Да, -да Давай ему. Еще вот это вот давай. Давай, бери. Что то там блеванул -то, я не пойму. Это приправа, что ли, была? То, было то, что в унитазе, да? Что ещё? Так, ещё где-то что-то должно быть. Так, это мы тут были? А -а -а -а. Блин, тут уже все, да, у нас получается? Так, тихо. секунду я тебе сейчас замахнусь вот так хорошо а, а где еще так тут мы вроде все взяли мы же все отсюда взяли Д дайте еще повнимательнее посмотрим а там еще одна дверь да твою же мать да полей себя! Полей, давай! Все, все, все, Стреляй! Стреляй! Блять! Они поливают и смотрят. Так, о, боже, как я хорошо полила себя этой херней. Вау, вау, вау! Стреляй по головам, давай. Да тихо ты. Блять. Да, а -а -а, попади! что Это мимо все. Все летит мимо. А, а мне показалось тут дверь? Блять. Блять! А, черт, фак. А с другой стороны, там же и тоже выход, да? Ну вот стой. Там, там же и тоже что-то есть? Во. Погодь. Тихо, не морчи. Так, тут же и тоже что-то. Ну давай, открывай, открывай. Во. Правда, тут просто тупо перец. А есть куда его добавить? Походу, нету. Так, тихо, тихо, тихо. Да что же вы такой идете то зигзагом как-то? Я тебя сейчас махну. Стой. Во! Вроде даже что-то это... Немножечко подбавило нам времени. Ну, что я тебе могу сказать? Еда кончилась, осталось только yeah, специи. Все, в меня больше не влезть. Даже несмотря на то, что я с самого начала немножечко запуталась и не поняла, как это все дело работает. На Б! Хотя бы на Б. Думаю, мы могли и лучше. Еще там что-то, короче, мне добавляли. Давайте следующую комнату посмотрим. Вот следующее. Испытательная зона 1. Ну, давайте попробуем последнее вот это вот. Все, тут про побегаем чуть-чуть и все. Да, да, получается. Ну, это мы про почти 15 минут отбегали. Че бы и нет. Так, тут то же самое у нас получается, да? А если постараешься в награду, получишь навыки Навыки это, ну, как тебе объяснить В общем, это штуки, которые влияют на тебя Когда ты, когда ты их несешь Там уже что-то происходит Если навыков много, ты можешь быть суперсильным Осторожно, некоторые навыки могут вредно влиять на тебя Кроме того, чем больше навыков, тем меньше места для еды Ах уж эти навыки Можно подумать ему в какой-то видеоигре С ума сойти, Зоя А вот он тут сидит Слушай, что у тебя такая компания? Welcome to Paradise. Замечательно. Отлично у тебя компашка. Oh, Прям аж завидно стало. Так, сначала мы берем дробаш. Сначала берем дробаш. А -а -а -а. Вот хотя бы гильз побольше. Так, берем аптечки. И этого она, в принципе, хватит. Mm, Пока что побегаем так. Потом уже возьмем пистолет. Ясновидение. А что, а что оно делает? Позволяет видеть скрытые предметы. Прикольно. Так, да, как отменить? Вот. А это что? Значительно увеличит силу атаки. А, повышает защиту. Это нам не нужно? Я вот это вот возьму тогда. И что ты видишь? Тебе оно нужно? Что-то скрипел. Интересно, оно мне тут как-нибудь поможет? Ну погнали! Okay. Так. Ну привет, братьюни. Так. Дальше погнали. Вообще по-хорошему нужно из дальнего в ближний начинать, да? Так, это все закрыто у нас. Так. Закрыто? Да. А что, что еще есть? Там какие-то предметы лежат. Что-то там есть. Ну, тут оно мне не, по не, по не помогает, это зрение. Мне так кажется. А, нет, помогает. Вот оно. Так, что у нас? Забито все, бежим, бежим обратно. Так, вон там вот наверху вижу, да, вон там вот наверху, вот тут вот еще где-то есть. То есть, в принципе, оно нам помогает видеть, где что находится. Так, все, бежим обратно. Так. Ну, самое главное, что мы, по крайней мере, у нас э, очень много свободного места. Так, давай. Погнали! А... More! More! Давай, давай, давай, More! More! давай, Еще More! More! давай, быстрее! Ну, ну, ну, ну, ну, ну, Так, супер, так держать! Передо мной вот прям открылось, вот прямо вот сейчас вы видели, оно такое хоп и открылось. А, это что? А почему, а, почему, а почему у него значок закрытый, блин? Уйди, не мешай, пожалуйста. Так? Нет, мы, мы можем еще что-то унести. Подождите, нужно открыть вот эту вот дверь. Тот, видимо, он не умирает. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа! Все, давай перезаряжай. Да, по сдохни уже! Он не подох, не пускал меня. Что это, господи? Зачем мне это? Охера хера себе! И что это? Нахрена мне это? Вон я вижу там еду. Вот так, он сдох. Благо. Так, мы можем ее взять. И притащить обратно. Так, все, выбегаем обратно. А, а, где, а куда обратно? Бежать? Вниз? Через низ? Мы можем через низ? Ого! Три бутылки. Всякого непонятного. Так, подождите. А где выход отсюда? Где отсюда выход? Подождите. А, подожди. Так. Да вы идите нахер просто. А! Блин, как тут все запутано. Мне жить не надо, ничего подключать, ничего нигде ставить. Правильно же ведь? А этот пистолет, видимо, был, чтобы набить этого самого времени себя. Во, суп надо. А это еще что? Ладно. <смех> вообще не понимаю, что происходит, как это все работает. Сейчас. Надо этому как-то оттащить, а куда нести-то, -мо! Я откуда вообще пришла? Как я, как я вообще там оказалась наверху? Я как-то по прямой бежала, да? Да прекратите вы, что вас так много-то! И откуда-то... А, вот, господи, а не видно этот проход? Ой, иди ты в пень, короче. Тебя нужно тем пистолетиком убивать. Блин, я столько времени проср... просрала. Вообще ужас. Так. Папаня, держи раз, а, держи. Д давай выкладывай, что ты? Ну да давай! Ма! Блин, давай, еще Давай. Все, бежим. Ма! Ма! Так, там была тарелка супа. Тарелка супа. Давайте возьмем тарелку. Да, да какая тарелка, блин. Кастрюля супа. Да беги ты, Мия, ё -моё. Блин, у меня осталось совсем ничего из патронов! Я ничего не взяла, у меня остался последний патрон! Не а, ни пистолета, ничего нету! Ладно, будем выкручиваться, выкручиваться будем! Так, зато у меня есть аптечки! Будем аптечками лечиться! Так! Это что? Что это? Так а, а как это? А... А... Блять, как же меня это бесит-то Так Вот с этим Все? Круто Так, идем Точнее сказать, пробегаем а, там, там внизу еще. И внизу еще живить. Внизу, точно, точно, точно, точно. Отвали, чувак. Кто там за мной бежит, отстань. Так, нужно полить себя. А, где-то... Где-то тут. Так, про проходим мимо, проходим мимо. Где-то здесь. Три этих самых. Три бутылки, блядь, где было? А, я их забрала. Или я две забрала? Сколько я бутылок забрала? Надо, с той стороны есть. С той стороны. Надо обойти, надо обойти, надо обойти. Блин, его осталось чуть-чуть покормить. Ага. Всё? Капец? Защищаться мне больше нечем. Так, ну давай. Тебе не нравится. Так, пистолет. Пистолетный патрон. Ну возьми, пожалуйста, возьми. Твою <соцентричный> мать. <патроны> <соцентричный патроны> Выложи. <соцентричный патроны> Почему все так тяжело со всем этим? Все, все, все, все, угомонись. Бежим. Так, что-то еще. Вон там вот что-то есть. А, то есть убиваешь синего? Я понимаю так, да? Убиваешь какого-то синего, тебе открывается вот эта вот дверь. Правильно? Все, я въехала, как это работает. Твою же мать. Так, это надо наверх тогда. Э -э Туда. Дальше, дальше, дальше проходим. Это тут... все... Сложное уже, сложное место Тоже прям, да, сообразить, как это дело работает Все, я поняла Поняла, как это работает Так, вон там две бутылки еще Оп Бежим! А, ты ж, сука, захватил О, что это, что это, что это, что это? Они еще ползают так в сторонку. Блин, и все, я не могу теперь попасть. Взяла пистолет и не могу теперь попасть. Все. Тихо. тихо, тихо, тихо. Блин, как вас тут много-то? Умрите все. Ой, тихо, тихо. Сзади кто-то хрюкнул. За... О, еще бутылка. Тихо, тихо, тихо. О, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, уже мать, что ж ты... <свист> уже! Так, все, нам сюда Так, по идее, нам сюда Там как раз вот этот синий замком ходит А еще я ногу отсидела а -а -а. Сейчас будет максимально Так, тебя, да, нужно уработать Вот Вот То есть ты, получается, ту внизу синюю дверь открыл, да? Так, а мы пиво причем не приправить можем? Нет. Нет, не можем. Так, тихо, не, не бубни там. Не бубни. Сейчас. А, пиво. А, пиво. Замокни, замокни. Тихо. Чертовски замок, замок, а, вкусно. Отлично. Я очень рада, счастлива. Так, так нам дали немножко времени. Вот тут я, кстати, не была. В смысле ты вроде наелся? Все уже? Блин. А, сдохни. Нормально. Вот еще суп, еще приправа к супу. Так, ну по идее все нам осталось тупо, даже приправлять при Приправлять ничего не надо, просто ему отдать. Так, не сюда, туда дальше. Ну, кстати, я вот без стрима ориентируюсь более-менее нормально. В доме я запоминаю, где что находится, какие где повороты. На стриме мне прям тяжело. На, ешь! Эх, лишнего захватила ему. Ну, на сэшечку. Ну, я считаю, неплохо. Мы неплохо справились. Мы молодцы. Ударная сила будет добавлена в ящик. Ну, на Сашечку, ну, не страшно. Сколько там, дофига их? Раз, два, три, четыре. Ну, как раз... На следующий раз хватит. Нормально. Ну тогда на пару заканчиваем. В принципе, практически полчаса прошло, почти, почти прошло, почти все получилось. В общем, заканчиваем. У нас получается и сегодня опять же таки две серии этого... <соценно> этой милой игры, <соценно> замечательной милой шикарной игры. Не, на самом деле игра хорошая, мне она в принципе нравится, но ее мое периодически душит, иногда очень душит. Вот. Так, спасибо большое, что были со мной, что смотрели меня, ставьте лайки, это нужно для продвижения канала, комментарии, это уже отлично для меня, подписывайтесь, все ссылки будут в описании под видео, всем пока-пока!